привет-привет? Ты опять болеешь? Да. Опять с папой осталось Что делаете? Буквы пишу. Какие? Буквы А. Как правильно писать маленькую букву А? Вот так. Нет, маленькую букву А. Рассказывай детям. Mm. Маленькая пузика. И mm. еще крючочек. Да. Ну. Получается у тебя. Вот последняя была вот эта вот красивая у тебя. Пишите, давайте. Будем потом вам носик капать. Да? Ой, а где мои картинки с и Эльзы? Не знаю. Давай дописывай уроки. А то мы эти уроки никогда не закончим, да? Вот ты делаешь шестерочки. А мама тебе что говорила mm, делать? Буквы, Хвостик отрываем руку. Потом пузика. Давай попробуем, как мама, давай. Mm, ну давай, одну буковку. Не рви тетрадь. И все. Ну да, давай, пиши. Пишем. Так, отрываем и пузика. Следующую точно так же. Ты одну говорил. Строчку дописывай хотя бы. И все. Нет, надо дописать полностью уроки. Тогда получишь маленький подарок. Свой заряженный телефон. Новые мультики скачанные. И еще сможешь смотреть телевизор. Во время болезни. Сколько влезет. Mm. Да? Mm -hmm. Сколько влезет, но пока не пришла бабушка. Да. Mm -hmm. Да? Пиши. Mm. Пиши букву Мы в тебя верим ты будешь супер ученицей самой Папа. давай дальше пиши еще рядышком ровненькую пиши Я не умею ровненькие я же тебя учил маленький хвостик отрываем ручку пузика пузика о ровненькая получилась да нормально вот это вот что это торчит у вот этой вот это что торчит вот ладно рядышком пиши чистенько хорошо а то нам нос уже пора капать. Давай. Мы уже закапали. Сейчас еще закапаем. С мамой. Мама на работе. А мы делаем уроки, да? Пока-пока. Пока-пока-пока. Делайте уроки. Угу. И мама еще калякаю напрощает. Не надо калякать. О. И слушайте кого? Маму и папу. Всем? Все, вам сейчас плохая и поколяковая жизнь. Все, я вам поколякова. Пока, пока.